И снова всем здравствуйте, сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии и рассмотрим боли в пояснице, тут и крестцово позвоночный и ППС-сустав, и ну, пояснично да. Вот он так вот идет по диагонали. И, в общем-то, все боли люмбага, которые называются, да, это идиопатические боли, то есть неясные причины, мы ну, сейчас даже не будем разбираться в причинах, просто что делать. Это могут быть и мышцы сокращены, и поворот позвоночника, и грыжа может надавить на э, радикул, корешок, вот вот, да? и э, тазовое защемление, может быть, КПС, уставы, ущемление, да, артрит, артроз. Э, значит, смотрите, такие люди, они очень болят и переносят тяжело, они еле ходят, на стол сбираются медленно. Нужно желательно чтобы помощник или родственник был, который поможет садиться на стол. И дальше что с ним мы делаем? Мы берем также его, аккуратно укладываем, вот на, на меня заваливаются подулки, под и вот так раз разворачиваем его. И также после процедур, также в принципе будем поднимать за ноги, за шею. И смотрите, на крестце практически раз и он развернулся. Вот, ну сначала будем расставлять, ложись на, на живот сюда, головой. Тут надавливающие вот эти все движения, пока с ними поосторожнее, да, в основном больше на растяжение. Чтобы растянуть, можно смотать полотенчик, продев его под подвздошные кости. Подожди, но я сейчас принесу кое-что. Ставьте паузу. Вот будем использовать такой ремень. Да? метод казачьей порки. Шучу, конечно, нет. Это он просто у нас для растяжения. Протягиваем его под подвздошными костями вот, вот этим уголком По центру То есть вот цепляемся прямо за вот эти вот кости вот тут вот, спереди, да? И, точнее, извините, не так Вот не под этот уголок, а вот под эту верхнюю часть Чтобы начнуть его по диагонали чуть-чуть назад немножко назад вытянем только ремень желательно не застегивается да потому что пряжку может сорвать а вот просто за счет силы рук берем на бицепс и тянем в обратную сторону вот вытягиваем немножко покрутили потолкали вот так вот да, и когда он расслабился мы немножко его продавили Просто не тушить можно, да? Просто то же самое, да, или дьявол. Ну, что у вас... Какой объем рукава у вас может схватить, да? То и берете, да? Против. Ну, ремень... Бывает достаточно просто так потянули, уже тут что-то нет. Да, ну ремень это придумка от Олега Алафа Вот. Ну и еще дальше расслабляем. Встаем на коленки, позу сталатекс не прямые руки. Прямые. То есть везде прямой угол. Руки и бедра. И тут нам надо будет его немножко потренироваться. На вдохе вдыхаешь и поднимаешь поясницу вверх. Смотрите, чтобы не грудное дело работало, а поясницу вов -вов -вов правильно. И сами помогаете ему под живот немножко подталкивая, чувствует отсюда, так -вот -вот. раз. Теперь выдох. И помогаете ему провиснуть еще больше. Мягко вот так вот. Не как раз дышим, вдох. Как будто бы зашарится. Вы, выдох. А, давай, давай, выдох. Как будто зашарится, тянут вверх и вдох. Как будто кирпичик животу подвесили к и вот мы вот, вот, тянет, тянет, тянет. Вы так медленно растягиваетесь, вдох. А вы ему помогаете, выдох. Вдох. Ну здесь выдох, по-моему, наверх. Втягиваем. Давай, да, да, удобнее выдохнулось, да. Выдох. Вдох. Честно говоря, такой прием удобно использовать для самостоятельного лечения. Бывает даже достаточно, чтобы боль ушла. Самому, например, вот заболела с поясницей, да? Встали на стол, ноги прямые, отошли вот так, чтобы все было вертикально. И провисает. Кажется, ничего, не, ничего мы не делаем, да? но на самом деле поясничка потихонечку провисает, провисает, провисает. Привыкли к такому положению. Встали в такую позу, она опять тянется, тянется, тянется. Вниз встаем в такую позу и сами себе тянете тянете тянете и, и также медленно встаем потому что позвонки расстянуты, да если резко сонтрим их опять возникнет боль поэтому только за счет силы рук и ног подходим к столу вертикализируемся ноги согнуты да и только потом встаем это для самостоятельного лечения. И также вы к своему пациенту будете говорить, что все надо делать аккуратно. Теперь вставай на локти, поясницу я держу. Руки выпрямляем вперед, клетку вытягиваем. Ну, прием на йогу, да? И начинаем поясницу вытягивать. По вдоль. Нормально, терпишь, да? Да, соответственно, другой рукой уперлись прямо в крестец и тянет в противоположную сторону. Разност тоже подтягиваем. И пролонем подальше. подальше. На край, не на край коленки, а. чтобы не сломать стол. Да, да, да. Это хрустит. А вот там. Тянем, тянем, тянем. <coughs> а. Ложись на грудь вперед. И просто ложись, ложись, полностью, просто ложись. А. Все, ноги опускай, да. Просто ложись. Также вот полезно именно за кожу выщелкнуть поперечные отростки. И теперь, вставая со стола, э вот такой прием. Опять же, эти, эти проблемные пациенты, они очень в этом плане такие, чувствительны в пояснице, поэтому вот подходим аккуратненько. Да, я покажу, как. Также с этой более вот аккуратно подходим к торцу стола. За счет силы рук одеваемся на уголок, на мягкий, да, вот этими подвздошными костями. Вот, Потом мягко тянемся вот туда и растягиваем себя руками вперед. При этом ноги полностью опускаем, чтобы они висели. Не прямые стояли там, да, или торчали, а вот просто вот висели вот и вот уже чувствую, как поясница начинает расслабляться. Давай также же подходи медленно. укладывайся с натяжкой, да, руками мы себя натягиваем. Как бы. Вот, и же так, чтобы он дальше не ехал. На грудь полностью ложись. Вот, человек опустился. И мы ему, соответственно, вот здесь вот все суставы, крестцово пояснично подздошный По диагонали растягиваем. Ну и можно вообще по всей спине пройтись по диагонали до ости лопатки. Потом все эти места, ноги ну, просто болтаются, да? Все эти места, кость кости, уголки прямо отбиваем. То есть я бью на себя на декомпрессию через руку будет мягче терпимо да. вот можно в принципе если э, одна половинка таза выпирает а по каким костям мы это меряем по вот этим косточкам да ямочки вот эти вот это верхний уголок э, он будет выше с одной стороны торчать и ниже опущен то есть это может фломастером нарисовать от оси ну, давайте так нарисуем Раньше, к слову, я вам скажу, что ударной техники не использовал. Но когда мягко, не сильный удар, да, мягкий имеется в виду, когда он начал их использовать, то получается лучший результат сразу вот выщелкивают эти суставы. То есть вот прощупали. Наметили, но ну, я вам схематично покажу, да, что вот допустим вот как-то вот так идут остистые вот эта ямочка здесь получается вот эта ямочка здесь получается расстояния разные да еще по высоте относительно позвоночника получается вот это чуть выше да чем этот и нижний уголок смотрим между верхним и нижним уголками буквально вот три пальца вмещается идет пачка спичек да вот то что мы щупаем сверху это вот эта ямочка это вот этот уголок нижний также нащупываем вот примерно где-то спичный карво откладываем вот он он вот он здесь вот он видите получается тоже чуть выше то есть вот эта вот разница тут сохраняется вот разница видите значит что по логике вещей нам надо будет этот толкать назад а этот толкать вперед и прямо по этим уголкам мы целимся уже выше нет он выше сюда а -а -а. Выше, выше сюда вверх потому что он развернулся то есть экстензия таза произошла назад а -а -а, понял. вот поэтому мы пробиваем да вот туда и вперед его Через ладошку терпимо, да? Угу. А этот наоборот назад. Вот туда. Ну, еще мягче можно сделать молотком через, например, шарик. То есть тоже вперед. Чувствуется? Угу. Здесь вперед. А здесь будем толкать назад. И помогать назад теперь будем еще с помощью рычага за ногу. Запираемся прямо в ногу. Вот. вот. Прям видно, да? Видите, натяжение идет. С этой стороны руками без скольжения помогаем растянуться. Так теперь вставай также медленно. А, подожди, подожди. Здесь же также хороши все ударные способы. Я не все не все еще показал. Это также мы прохлопываем. Все эти места простукиваем то же самое да можно вот за кожу там потянуть непосредственно сам сустав ппс вот этот вот по так хватаем опа слышали и вот этот да, сустав кпс вот этот тоже вот под такой, под такой диагональю берем и на себя выщелкиваем. Ну, у кого-то щелкнет, у кого-то не щелкнет, у кого-то кожа толстая, взяться нельзя. Ну, смотрим по обстоятельствам, естественно. Так, теперь вставай так же медленно. За счет силы рук поднимайся. Так, прям, с клиентом разговаривается да, чтобы он понимал, что вы о нем заботитесь. Понимаете, что там боль, она так просто не отпустит. Ногами, ноги подтягивай, вертикализируй спину потихонечку, еще ноги ближе, все, и вот так вот мягко встаем угу. И теперь ложись на стол, также сюда головой на живот, ногами сюда. Вот Под живот подкладываем подушку. В принципе, в той же позе то же самое можно было сделать, да? Просто кто-то там экономит время обхода вас вокруг стола, кто-то прямо здесь делает на столе. И вот эти позвонки, которые развернуты, и вот этот сокращенный сустав, да? Мы его отшибаем об свой сустав пальца большого, вот прям сюда, в ППС втыкаем и... А в позвонки, чтобы они развернулись прямо вниз, но ну, получается, по диагонали сюда, объем в наше направление, но для этого там нам надо растянуть... То есть берем за ногу и тянем вот сюда. То есть вот с той стороны втянули и сюда его забиваем. Oh. Oh. Сюда. Да. Все, все. Это только демонстрация, не беспокойтесь. Так. И теперь вынимаем подушку. Предупреждайте, что при ударе может быть и нарваться в ногу. Прострел, защемляется, ущемляется дальше нет, да. То может быть туда прострел. Теперь берем вот эту ногу опять немножко увеличиваем Ого. сюда, сюда, сюда вот. берем за коленку можно вот так вот взять вот так лечать меньше, да? давайте да. через прямую ногу прямую, прямую ногу, оставили бедро вот сам сустав ППС вот в эту ость мы упираемся ну давайте так с рисунком, чтобы было ладонью раскрутили раскрутили, расслабляй расслаблять плечо, Ой, ягодицу, бедро, расслабили, расслабили, И нога на себя, эта рука от себя. А! И вот такой вот толчок. Угу. То есть после того, как мы пробили, да, все подготовили, после этого вот такой толчок. Также можно за бедро дернуть. Ну, только в этом случае не эту ногу придется дернуть, а вот эту. Потому что, скорее всего, эта нога будет укорочена. И нам надо будет толкать таз назад. Поэтому мы сзади дергаем вот так вот через бедро на крестец. Вот видите, растягивается здесь. Для этого упираемся. Противоположную ногу, чтобы она была прямая. И через нее стол терпимо. Да. Здесь растянули и дернули на себя. Так. Давайте перейдем к КПС да? Соответственно его тоже Мы уже простучали Вот тут э -э Вот эти места тоже простучали Теперь поворачиваем человека спиной Вниз Лицом к солнцу, к солнцу. Сейчас пауза к Так вот с этой стороны он был мы помним, да, это была правая сторона. Тут было сокращение и КПС был зажат. Вертикально ставим бедро, заворачиваем ногу туда и ставим свои пальчики под этот сустав. Ну, главное, вида не будет, сейчас я покажу на скелете. То есть, вот смотрите, первые, вот эти фаланги и стальные ставим, да, проминаем ими. Если не получится, загибаем руку, ставим вот эти фаланги, пор стол. Если маловато будет, да, то ставим руку вот так, и получаются вот эти фаланги. Вот. Эти фаланги у нас раскачивают вот этот ну, сустав, вот суставка прямо сюда. То есть то, что мы нащупали сзади бугорок вот этот вот, да? Под него. М? Под него. Да, под него вот туда сантиметр буквально заходим и вот сюда ставим пальчики. Либо эту фалангу, либо вот эту фалангу, либо вот эту фалангу. И также вот здесь также ставим. Получается у нас три, по сути, места. Раз, два, три. Ну, давай попробуем сразу большую поставить, да? Чтобы да, ты вытерпишь. Так вот, ищем. Вот, посмотрите, может, видно будет Вот. Нащупали здесь, вот, где начерчено, да? Самую верхнюю часть. За нее зашли туда глубже, к центру. И вот туда поставили свою фалангу. Раз. И об нее растираем с упором в колено этот сустав. Так, слайбинга тебе, наверное, да? Чувствуется. Вот ему это слабенько, да? Значит, ставим другую фалангу побольше. Самую большую фалангу поставим. О. О, сейчас сейчас почувствовал, да. да? Вот. Это КПС. И теперь передвигаем чуть повыше на но... поясницу. Тоже чувствуется, uh -huh. да? Вот так вот оттолкаем назад. Ее. Видите, толкаю в длину. Вытягиваю таз, поясничку растягиваю. Ну, угу. ничего другого нельзя попадать, только, только руку чувствовать, да? Ну, рукой ты чувствуешь, когда попадаешь, да, можно, конечно, придумать что-то. Например, я придумал вот такой вот элемент, ластик, да? Ну, вот, э, можно вот такой высотой поставить, можно вот такой высотой, да? Но опять же, он хоть и резиновый, да, но, э, во-первых, неизвестно, попадешь-не попадешь, рука все-таки чувствительная. Ну, или можно нарисовать, сломать, да, и под эту под этот подставить. Вот, и теперь получается как, это у нас ушла нога, таз назад, экстензия, да, а это на флексию. Проверяем это еще по передним уголкам подзвездочной кости. Вот уголок, получается, относительно оси, по отсек к голове, вот этот выше, видите, вот, он ушел назад. Ну, у тебя просто наоборот, не так, как я нарисовал. Ты же модель у нас, ты же нереально больной, да? Вот, у него вот эта, видите, ушла выше туда. А это вперед. Теперь по высоте вот такой смотрим. Вот здесь на стола. Это сюда ушла, вперед, да? То есть у тебя на самом деле не так, как я нарисовал а на протезон, наоборот. наоборот, да. Значит, нам надо, получается, эту толкать назад, эту толкать вперед. Для этого мы, прежде всего, вот тут у нас, скорее всего, укращение произошло, мышцы больнее здесь. Щекотно. А шикотно. А здесь? Normal, да? То есть мышцы и связка, поднимающая бедро, может также удостовериться за счет длины ног. Не, ну может быть равны. Как мы меряем ноги, да? Смотрим по лодыжке. Вот эти уголки косточки они должны быть на, одном, на одной высоте. Тебе чуть-чуть вот на, на 2 мм, вот это чуть длиннее. Потом смотрим по пяткам. С этой стороны. Вот видно, да, что она чуть чуть длиннее, вот эта пятка выступает, сверху, сверху, смотрите, сверху. Угу. И смотрим теперь вот отсюда по, длине, по высоте пальцев, вот пальцы -то тоже выше, чем этот, видите, чуть-чуть он выше. Так, значит, длинную ногу мы берем, укорачиваем чуть-чуть, за счет того, что толкаем туда и в бедро получается. В бедро и в таз тоже, таз тоже будет швиниться. А это вытягиваем на себя. По важному корпусу. Ну, мы такое уже делали. Теперь вот эту мышцу растягиваем. Вот этим приемом, когда свешиваем его сюда. С помощью пир. Вдыхаем, вдох. И ногой толка вверх. Ага, выдох. И тут у меня упор именно в подвздошную кость. Мягенько берем. Больше сделай, вдох, выдох. И чуть -чуть, это да. подздочка пластичная или бедра? Передняя, передняя бедра. Угу. Вдох, выдох. Нет, то есть выдох, да. Рано сказал выдох. Ну, я на объяснении немножко тороплюсь. Конечно, все это более детально и более. Спокойно в ритме делается, да? То есть надо на каждое растяжение потратить секунд 10. На промежуток между ними 3-5 секунд потратить, да? Вот. И теперь за бедро. То есть этот таз ниже, этот выше, да? То есть за вот это бедро мы тянем вниз, а тут упираемся в поясничную кость. Вот прямо вот так вот растягиваем. Тянем, тянем, тянем. Ой, кожа. А, извини. Тянем, тянем, напряжение создаем не тянем тут и не за мясо мы берем да а прямо до кости чтобы кость тянуть за кость вытягиваем ну если там какая-то хузненькая девочка или ребенок можно туда вот подрошотать вот и прямо и вот так вот подправить взрослый мужчина вряд ли получится хотя получилось да вот смотрите выровнялись выровнялись и по высоте и по длине стола сегодня тебя починили плечо вот. Ну и еще прием теперь проталкиваем таза и бедра, если она выше. Сейчас посмотрим бедро. Ну, вот Вот по высоте также смотрим бедро сюда и сюда выше. Какое выше? А по стопам можно смотреть? Ну, у тебя они одинаковые. Сейчас? Ну давай по стопам нет, по стопам бедра мы не увидим. Нет, нет, вот по развалу. развалу, по развалу стоп. А По развалу, так уже поправили, надо было заранее. А, ну, да. Так, ну давай. Расстрясем, вот так расслаблено ножки падают. Или вот. Все. вот. Ну, у тебя практически одинаковый развал. Чуть-чуть это больше, да, получается. Даже чувствую, да. да. Как правило, нам это говорит, то есть, если это нога, нога должна вот так вот лежать, здоровый человек а одна другая отваливается больше, это значит, получается, у нас тазовая кость пошла на экстензию. Ну, это даже как бы вот логично. Посмотрите, если человек стоит, у него тазовая кость сюда ушла, и нога укоротилась, она вот так вот развернулась. Тазовая кость пошла вперед, нога вот так внутрь заваливается, вот так человек будет ходить. И не только тазовая, да, но и бедренное тоже. То есть это может быть не тазовая, а может быть бедренное. Нам сейчас надо проверить, здесь проблема, ну то есть в КПС проблема, либо в бедре проблема. Там вообще много положений получается у таза. Тазовые кости, смотрите. Сюда, раз, сюда, два. Потом вовнутрь, три, четыре, наружу, да? Вверх-вниз. Да, верх вниз еще. Раз, это пять, шесть. То есть шесть положений для одного бедра. Плюс, ой, для тазовой кости, да, 6 с другой стороны получается. И для этого тоже вариации, сю, сю, -то не ну, в общем, назад, вперед, укоротилась вверх, вниз. То есть тоже, как минимум, 4 положения, да? 4 плюс 6, получается 20, ой, 10 и плюс 10. То есть около 20 положений, понимаете, получается. То есть это, значит, надо досконально проверить, прощупать, вот, откуда идет натяжение мышечное. Ну вот, давайте попробуем, попробуем таза. Как этот был вперед, да? Сейчас мы будем толкать его назад таким образом, что вот эту руку подкладываешь себе самой верхней косточкой, вот этой, да, прямо на крестец вот сюда. Угу. Ложишься на нее мы ну, через руку толкаем бедро сюда на себя, посмотрим, поднимется. О, вкусного. Как раз там. Бедро? Сустав в крестце, да? КПС. Вот, КПС, да? КПС, то есть. Да, то есть тут подтянется сразу и бедро, и КПС. Все, пускай. Видишь, вот мы его пробили вот так, промассировали. Видишь, насколько мы его разглазили. Теперь он так туп, и ушел мягко назад. Ну, если на руке тяжело лежать, давай пробуем тогда вот через пластик. Подложи его прям под копчик. Крестец, вот крестец. Вот так вот получается. Нет, вот так наверное, высоко будет. Так. с рукой так выше натяжения. Ну натяжение. да. Да. А попробуй теперь его на ребро поставить вот так. Да, посередине, смотрите. Да, посередине вы, вы не поставите, и а осисты отростка мешают. Вы поставите его как раз сюда, куда надо. И через свой ластик будете толкать вот туда бедро. То есть не по центру, а чуть в сторону. Да? Ну, по центру тебе просто не удастся, да, там не вот эти осисты. Угу. Там буквально ну, 5 сантиметров от центра. 5 сантиметров. Ой, упал. Он а, ну, просто на ребре не стоит. Да. Ну, достаточно, да. Вот на такой высоте достаточно. Это достаточно. Или ладонь. Ну, Смысл давай. один и тот же, да? Хрустло. Хрустло. Значит, давай 5. У нас получилось, кто молодец? Я младец. Запишитесь на тренинги коллегу Аллафу Гудвину, и вы еще и не такое узнаете. У нас много тонкостей, много нюансов работы с телом человека. Это и энергетические техники, это и миофасциальные техники, это и крайне сакральные техники. Ну, в общем, все обо всем в одном видео, видео не расскажешь, поэтому подписывайся на этот канал. Он обучающий, там есть много полезных видеоуроков. До новых встреч, друзья!